Ребята, с вами labsdefisorg.ru. Решаем сегодня 14 задание из демоверсии 2023 года. Задание связано с системами счисления. Итак, операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 15. То есть основание системы счисления 15, и это так немножко странненько. В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 15 системы счисления. То есть вот у нас x в первом операнде и x во втором операнде. Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 14. Для найденного значения x вычислите частное отделение значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. То есть нам по идее нужно найти такое x, когда вот это выражение, вычисленное, да, то есть одно число в 15 системе счисления, другое число в 15 системе исчисления мы складываем. И это выражение должно быть кратно 14. И нам нужно найти такой наименьший х в 15 системе исчисления. То есть это цифра 15-ричной системы исчисления. Давайте вспомним с вами, что такое 15 речная система счисления, чтобы понимать. Но ну, она редко используется, но можно догадаться, что у нас идут цифры от 0 до 9, то есть так же, как в десятичной системе счисления. А потом, помните, в 16 системе у нас начинается A, B, C, D и e, F, а здесь у нас 15 речная, то есть будет A, B, C, D и e. F. Да? То есть 15 цифр всего. Ну, если считать, что A, B, C, D, E, это тоже цифры. 15 цифр. С нуля начиная. То есть вместо х, чтобы выбрать наименьшее, нам нужно будет перебирать сначала 0, подставлять туда, да? переводить, смотреть чему равна сумма, если она кратна, то нам нужно выводить, а выводить, посмотрите, еще тут не просто так да, вывести х, а тут для найденного значения вы вычислите частное деление значения арифметического выражения на 14. То есть мы должны найти такой х, при котором сумма делится на 14, то есть она кратна 14, и при этом вывести сумму эту, деленную на 14, но и в десятичной системе счисления это все должно быть. То есть вот такая задачка, ее, в принципе, аналитическим путем можно решить, но это займет очень долгое время. То есть, по идее, нам можно какие-то хитрости здесь, к хитростям каким-то прибегнуть в системах счисления. Ну, например, что вот, что значит кратно 14? То есть, вот эта сумма, если мы ее вычислим, да, и потом она должна нам возвращать в числе, выраженном в 14 системе счисления, какой то циферки какие-то, и оно заканчивается на 0. То есть, если число в этой системе заканчивается на 0, значит, определение на вот это число, на основании системы счисления, оно кратно этому числу. То есть нам можно было бы сравнивать, смотреть последнюю цифру вот этой суммы в 14 системе счисления. Если это 0, то значит сумма делится. Да? Но это тоже сложно. Это как бы небольшая хитрость, но это сложно. Но и вычислять, естественно, это тоже сложно. То есть здесь наилучшим вариантом будет решение с помощью программирования. И мы с вами это сделаем на языке Pascal-BCNet, то есть с некоторыми возможностями нового Pascal-BCNet. Что мы будем делать? Мы в цикле будем перебирать вот эти x. То есть у нас вот останется начало числа и концовочка. Да? А перебор мы будем делать вот этой внутренней части. Чтобы делать перебор цифры как бы внутри, нам придется работать со строкой. То есть у нас это строковое будет значение. Ну и соответственно тут тоже. То есть сначала у нас циферка, потом мы будем перебирать одну из вот этих цифр подставлять, да? то есть начиная с нуля и так дальше. 1, 2, 3, 4. То есть это будет цикл перебирать вот этот х. Да? То есть и у нас будет перебираться в цикле вот в этом диапазоне. Ну и, соответственно, каждая циферка, каждое число, вернее, у нас будет получаться, ну, например, давайте назовем его, вот это у нас будет число А, да, а вот это число b, то есть оперант А, оперант b. То есть а – это у нас будет строковое значение, которое будет получаться как начало, то есть 1, 2, 3. 1, 2, 3 – строковое, поэтому пишу в апострофах. Плюс к нему добавляется вот этот а, символьное да, переменное, получается, это символ х. И плюс концовочка 5. И по аналогии у нас будет получаться вот это второе число. Ну и кроме того, стандартные функции Pascal-Betsonet сейчас позволяют сразу делать перевод в 15-ричную систему счисления. То есть можно будет перевести в 15 речную систему счисления. И как бы из 15-ричной системы счисления, вот это у нас будет как бы 15 число, и мы будем переводить в десятичную систему счисления. В десятичную. Там в десятичной мы будем складывать сумму искать, да, то есть сумму вот этого плюс вот этого. То есть у нас и А, и Б будет переводиться в десятичную. Затем сразу напишу, что нам для этого пригодится а, функция ДЕК или процедура ДЕК. То есть ДЕК это десятичная. Мы в десятичную будем переводить из пятнадцатиричной, то есть вот это у нас 15 речная, мы будем переводить в десятичную, суммировать, смотреть, если сумма у нас кратно 14, да, то есть нам самое важное наше условие – это кратность 14. То есть вот это выражение, если сумма А плюс b будет кратна 14, то мы должны распечатать эту сумму, деленную на 14. И все. Вот давайте сделаем это в Паскале. То есть нам пригодится d, как я уже сказала. Нам пригодится цикл, который будет перебирать x вот в этом диапазоне. А это не просто цикл for, а это цикл for each нам пригодится. То есть x мы будем перебирать в диапазоне вот этом. Переходим в Паскаль. Сюда пока передвинем, чтобы видеть наше выражение. Да? То есть начинаем мы, как обычно, с begin, но здесь подключим модуль school, uses school для работы с системами исчисления. То есть у нас school. Далее начинается наша программа. И дальше мы используем сразу цикл. То есть мы здесь работаем без всяких объявлений, будем локально объявлять перемены, то есть сразу при их использовании. То есть, вот смотрите, for each, да, то есть у нас каждого, для каждого x назовем переменную x, но ну и сразу ее объявим. Для каждого x в диапазоне in, да, в диапазоне вот в этих этой строки. То есть, это у нас строка получается. Но x будет перебирать каждый символ этот, этой строки. Сначала это будет нолик, потом один, потом два, потом три и так далее до буковки и. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Главное, ничего не пропустить. Потом идет A, B, C, D, E. Все, стоп. Сделаем чуть-чуть побольше. Так, не видно. Вот так. А делаем, что мы делаем? Do. Дальше у нас будет begin-end операторной скобочки для цикла for each, да, потому что у нас здесь несколько будет операторов. И что, так и сделаем наши операнды. Это будет a, это будет b. Да. И вот как я уже сказала, вот здесь мы будем подставлять вот таким образом формировать строку. То есть это будет строка, которая по сути является числом 15-ти речной системы счисления. То есть мы объявляем переменную a, и говорим, что она у нас будет равна ну, вот такому значению. То есть у нас сначала идет 1, 2, 3. Это строковое значение. Потом мы добавляем наш х. И потом в конце добавляем пятерочку. Да? Пятерочку. Так, одна строка готова. Это наша А. Вторую строку точно так же для Б делаем. У нас там идет цифра 1. Потом у нас идет наш х. И потом мы добавляем 2, 3, 3. 2, 3, 3. Хорошо. То есть тут нам уже не надо. То есть это понятно, что мы получили А и Б. Дальше придерживаемся с вами следующей логики. То есть нам эти строки нужно перевести, во-первых, в число, и, во-вторых, сказать, что это из, переводим из 15-ти системы счисления в десятичную. То есть здесь мы будем использовать функцию dec, процедуру dec и переводить в числовое значение. Это же у нас строка, и dec возвращает строку. То есть в чем здесь проблема? Мы не можем суммировать даже в 15-ричной системе счисления, потому что это у нас строки. Строки ну, невозможно суммировать, это будет конкатинация строк. То есть мы будем, если одну строку прибавлять к другой, то это у нас будет целиком общая вот такая строка. Одна и следом идет другая. Да? То есть склеенные строки. Поэтому нам нужно сначала перевести в десятичную систему счисления, а потом вот это число, которое мы получим, оно в строковом виде будет, мы переведем в э, число и будем суммировать. То есть давайте сделаем так. У нас будет a 1 и b 1 То есть это операнды, которые уже будет вот это число только в десятичной системе счисления и в э, тип данных будет... Integer, то есть целое число в десятичной системе исчисления. То есть делаем так, а 1 Это у нас, вот смотрите, сначала мы должны сделать что? DEC, то есть вот эта процедура. Смотрим, что тут. То есть она получает строковое значение, строковое представление, ну вот наша строка. Да? И мы должны указать вторым, Параметрам должны указать, из какой системы счисления мы переводим. То есть мы переводим из 15 системы счисления ну, в десятичную, то есть дека означает десятичная. То есть вот эту нашу а мы переводим из 15 системы счисления. Ну вот смотрите, вот этот вариант, если мы так и сохраним, то a1 это у нас строка. То есть опять вернется правильное число, но в строковом виде. Нам нужно его перевести в число, чтобы потом суммировать. Нам же нужно суммировать а 1 и b1 у нас такое же будет. да? То есть давайте сразу это сделаем. То есть мы сразу тут переведем integer, будем использовать integer. Это у нас как раз таки перевод. Да? То есть интеджер он переведет нам в, из строки в число. И точно так же мы сделаем с b1, то есть у нас будет b1, которая является десятичным числом оператора, операнда b, переведенного из 15-ти пятнадцатиричной системы счисления. Вот так. То есть у нас есть b1, а1 теперь нам нужно сумму посмотреть, да, то есть если сумма вот этих двух значений будет делиться без э, остатка на 14, то значит нам нужно э, этот х нам подходит. То есть давайте тут создадим переменную. То есть можно, конечно, ее не создавать, а проверять сразу сумму. Но мы создадим переменную. Переменную a1 плюс b1, это будет наша a1 плюс b1, это наша сумма. Мы ее потом будем проверять. Следом мы можем сразу уже проверять. Если s... А, у нас будет один оператор, да? Оператор. Если s... МОД 14, то есть остаток при делении на 14, если равен нулю, то есть если мы делим на 14 и остаток равен нулю, то значит число кратно нулю. Да? То есть вот мы проверяем кратность нашей суммы. То есть если равен нулю, тогда... И вот здесь мы что делаем? Мы здесь как раз таки будем выводить. И вот смотрите, у нас же в принципе нужно найти наименьшее значение. То есть первое, которое х подойдет, оно и будет тогда наименьшим. Да? Поэтому мы будем делать с вами брейк из цикла. Ну, чтобы не запутываться, хотя тут много не будет вариантов. Ну, или, или без брейка давайте сделаем. То есть тогда, тогда будем выводить что? Мы выводим в итоге... Нашу сумму, деленную на 14, десятичная система исчисления. А у нас это так десятичная система исчисления. То есть мы просто выводим print s, деленное на 14. То есть вот наша сумма, это выражение, да, деленное на 14. Все. Только сейчас мы должны ожидать, что при э, запуске данной программы у нас может быть несколько значений. То есть х может быть несколько, да, которые подходящие. Но мы берем с вами первое из них, первый x, потому что, потому что первый будет наименьшим. Да, то есть мы проходимся с нуля, увеличивая постоянно х. Запускаем программу. И вот смотрим, у нас получилось два таких х. Вот для первого у нас результат вот такой, разделить на 14, а для второго вот такой. Да? Но нам нужен первый. И смотрим, с ответом у нас полностью совпало. Да? Мы с вами решили эту задачку программированием. Ее можно решить также на питоне, на C++. Но все языки, которые предлагаются в ЕГЭ, можно решить эту задачку. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. И всего вам доброго!